Ну всем привет, дорогие друзья! Я хочу протестировать. Я настрою микрофон, или же нет? Поэтому напишите в чатике, как вам микрофон и все в этом беке. Если Нет, то я уже пойму ваши. Ё-моё, Джейси, ну блин, ты что делаешь со мной? Давай, Джейс, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, для тестирования Или, там еще возможно качество упадет вот не знаю тоже Блин, ну, всегда минус -то. минус отлично хочет что-нибудь ух ты 4 живых а то есть это я проигрываю но вот, сейчас мы можем выиграть это кайфово будет порт сразу здесь Тут у нас пимчик о кстати у нас вид розыгрыш на прямо розыгрыш на розу если вы хотите, то лайк, подписка на канал, и вы никогда не пропустите новый видеоролик, отлично. О конкурсе. Настроение стриме я дополнительно расскажу вам, о чем же видеоролик будет идти, о чем же речь. Вот очень, очень, очень, очень интересно. Давайте, блин, хотелось бы 14 тысяч, 14 кубков. Да, 8. 000. Блин, ты самый слабый, что ли? А, блин, не то. Сначала, менее редко, больше всего трофеи, вот он. Ух ты, 8 бит, тащит всех обогнал, даже Джина, даже Брок, а ух ты, -мо. ладно, всем удачи, до вести пока. Если будет очень много лайков, то да, там будет скоро конкурс, на одной аккаунт скажите какой, э, клуб будет в описании, я потом постараюсь вставить и его надеть.